Всех приветствую. Сегодня, как я планировал раньше, хочу изготовить желюзи из старых обоев, поскольку у нас ничего так просто даром не пропадает. Стараемся использовать все по максимальному. Итак, вот есть такие обои достаточно широкие. Ну, почти что подходит под это окно. Единственное, что, конечно, немножко не хватать, будет с каждой стороны где-то по полтора сантиметра, но делать нечего. Вот я сейчас так прикину. В целом окно будет закрыто. Сами обои выглядят вот в таком рисунке. Ну, выбирать не приходится. Что есть, то есть. для изготовления желюзи нам понадобятся сами обои рулетка вот такие вот гвоздики двухсторонний скотч и простой скотч лучше конечно широкий взять но был этот и можем начинать Ну, для начала я измеряю высоту окна и возьму потом еще четверть размера от всего от всей высоты окна ну, высота окна получается ровно метр еще прибавлю 30 сантиметров склеили два куска получился нужный размер метр тридцать теперь с каждой стороны отмечаем по 4 сантиметра для места сгиба теперь от точки до точки я провожу линии для места сгиба итак разметили линии как я говорил по 4 сантиметра шириной все не так идеально ровно получилось но это не критично на общем фоне это не будет играть никакой роли Теперь начинаем сгибать гармошкой одну линию вправо, другую влево. Bye. Готова гармошка. Тяжеловато было складывать, потому что она широкая. Но мы ее победили. Сейчас под веревки сверлим отверстие. Ну, примерно с краю по 35, может быть, 30 сантиметров. Продеваем веревки и крепим. готово отверстие продеваем веревку одну вставили веревочку, вставляем другую веревки продеты Теперь края веревок нам нужно закрепить скотчем, чтобы они не выскакивали из отверстий. То же самое делаем с обратной стороны. Для такого крепления лучше взять, конечно, широкий скотч. но другого не было. Используем то, что есть. Теперь наклеиваем двухсторонний скотч с этой же стороны этой стороной мы будем крепить саму штору Приклеили скотч, идем крепить. В общем, вот таким образом приклеили, с каждой стороны получилось такие щели, но шире обоев больше не было. Клеим что есть. Сейчас сверху еще усиленными гвоздиками, усиленными гвоздиками, веревки эти, чтобы они не обрывались, и прикрепим кнопки которые будут держать шторку в фиксированном состоянии. Вот для большей надежности протыкаем обои вместе с веревкой через скотч. Теперь с края Штора готова. Вот так она выглядит в опущенном состоянии. Сейчас ее поднимаем, смотрим что получилось. Ну вот с одной шторой закончили вот так пока она выглядит пока мы в поднятом состоянии еще нужно оборудовать шторами раз два три 4 5 шесть окон ну не знаю найдем ли мы столько обоев старых на все окна но как только сделаем все что возможно чтобы изготовить такие шторы Результат будет уже в следующем ролике. А как для примера изготовления, вот штора выглядит таким образом. Сейчас попробую ее опустить. Всем пока!